Предлагаю вашему вниманию отличную альтернативу магазинным конфетам. Цукаты из ревения ароматные, слегка тягучие, умеренно сладкие, они отлично подойдут для чаепития. Готовим. Во время сушки цукаты заметно уменьшаются в объеме, поэтому черешки стоит выбирать крепкие, плотные, большого размера. Нарезать их необходимо в пределах 3-4 см. Готовые цукаты должны быть пластичными, без признаков влаги. Следуйте рецепту и результат вас порадует. Досмотришь им вида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте необходимые ингредиенты. Черешки ревеня вымойте, промокните полотенцем, нарежьте на кусочки размером 3-4 см. Переложите ревень в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром. Перемешайте, оставьте от 4 часов до суток. Подписывайтесь и ставьте лайки. За время выстаивания сахар должен раствориться и выделиться сок ревеня, он должен покрыть черешки, поставьте кастрюлю на сильный огонь, как только содержимое кастрюли закипит, сразу же снимите с огня. Кусочки ревенья слегка изменит цвет, но форму они не должны потерять. Откиньте ревень на дуршлаг, дайте хорошо стечь сиропу. Сироп поставьте на огонь и уваривайте в течение 20 минут. В горячий сироп опустите ревень, прикройте крышкой и оставьте на ночь для пропитки. По истечении времени откиньте ревень на дуршлаг и оставьте, чтобы стек сироп, больше он не пригодится. Вырежьте из пергамента полоски по размеру вашей сушилки, разложите на ней ревень, закройте крышкой и сушите в течение 4-6 часов. Через 4 часа проверьте цукаты, они должны уже заметно уменьшиться в размере, возможно потребуется еще пару часов. Готовые цукаты пластичные, они хорошо гнутся, частями обваляйте в сахарной пудре. Готовые цукаты переложите в вазочку или в жестяную банку на хранение. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот из чего готовим блюдо. Ревень 500 грамм. Сахар 500 грамм. Количество порций 2-3.